Что ж, дорогие мои друзья, мы начинаем с вами просмотр первого матча на сегодняшний день, и это... Тим One против Тим 2, карта D-Dust 2, на которой, собственно говоря, команды из России и Турции сразятся между собой, в общем-то, за право быть сильнейшей, учитывая, что матч проходит в режиме матчмейкинг. Здесь, возможно, ничья, то есть 15-15, ну а также, конечно, может победить одна из команд, и точка А в результате у команды из России падает. Турки с успехом заходят, в общем-то, на эту точку, потрошитель отстреливает э, Кэкстра, и сейчас мы, кстати, обязательно, конечно, с вами познакомимся с составами, чтобы мне было проще в дальнейшем э, называть ребят по их э, никнеймам. Падает потрошитель в КТ-респауне, в зигзаге остается последний игрок, и его пытается добрать, и все-таки добирает игрок с никнеймом Сайдерс. Турция выигрывает первый пистолетный раунд, плюс экономика, и плюс много всего замечательного сейчас происходит с ними. Ну а с ребятами из России в рамках начала карты d 2, конечно, пока случилась трагическая оплошность, в результате которой они остались без финансов, так скажем. Итак, составы. Команда Team 2, Турция, это Акаио, ой, простите, это не Акаио, это, конечно же, Кекстра, Село, Дуранеми, Сайдерс и Немезис. Team 1, Россия, это Верю, Шеп, Акаио, Потрошитель и СВЛан. Один. Вот такие коллективчики, и, как вы видите, экономически э, ну, не совсем хорошо заходит у ребят из России. В общем-то, ничего в этом удивительного на самом деле нет, потому что все-таки пистолеты, все-таки против девайсов. Нужно понимать, что девайсы при прочих равных всегда будут перестреливать. А здесь же, дамы и господа, заканчивается второй раунд этой встречи, победой и команда из Турции, и мы плавно отправляемся в третью. В третью попытку а, выиграть а, от команды из России. Также я хочу вам сразу, дорогие мои друзья, озвучить. Озвучить то, что в моей группе ВКонтакте, как всегда, проходило голосование, в рамках которого... А, Мои подписчики могли отдать голос за команду, которую, как они считают, выиграют в этом матче И в данном матче большинство голосов ушло в копилочку команды из России Собственно, также на ютубе вы тоже можете сейчас проголосовать Там большинство тоже голосует за команду из РФ Дуран Эми пытается сейчас завоевать э, позицию под банкой, ему удается все-таки выкурить Верию, и таким образом мы получаем численный перевес в одного игрока, который моментально нивелируется выходом на зигзаг от Селу, ну и здесь попытка спрятать девайсы в исполнении Дуран Эми. А потрошитель вместе с СВЛаном остается вдвоем, и игроки атаки в данный момент заходят на точку А. Есть игрок на миду, это потрошитель, его задача не пропустить оппонента, и таки не пропускает, Дуран ми погибает, Селло успевает пройти, тем не менее, в точку, и будет, очевидно, ставить в ней бомбу, бомба установлена, но... Хотел я сказать, <смех> хотел сказать, удастся ли удержать плент от своих соперников. И нет, дорогие друзья, как вы можете заметить, не удается это сделать. Игроки обороны добегают до точки, выбивают своих соперников. Потрошитель просит отдать бомбу ему, по всей видимости, для того, чтобы получить MVP-шечку. Ну вот, хочется ему тогда получить MVP-шечку. И она, естественно, достается именно ему. Таким образом, мы получаем ситуацию, в которой команда Team One... То есть команда из России, появившиеся девайсы, реализует победным образом и выигрывают экономический, ну, экономически важный раунд, потому что если бы они его проигрывали, автоматически мы бы с вами получали ситуацию, в которой у Team One а, не было бы экономики на последующие раунды и вновь приходилось бы проводить эко. Не очень удачная хаешка от Потрошителя, тем не менее отличный минус даже практически в блайнде сейчас прилетает от Потры. и разменный фраг от Кекстры а, по свла но Ситуация 4 в 4 Потрошитель остается с одним хп после а, этой самой перестрелки. Но, невзирая на свой лайфбар, все-таки удается забрать еще и Селу. Дуранами И Ми также погибает. И разменный минус от, на этот раз, уже не Мезиса. А, Турки заходят в точку. И здесь у нас в точке есть непосредственно Акайо, Который пока что под покровом Смоков пытается работать. Си таки выходит. Но, естественно, погибает. Потому что позиция из Смоков это все-таки не самая качественная позиция. Однако, дорогие друзья, игроки обороны все-таки... Умудрились каким-то невообразимым лично для меня образом Выбить оппонента с точки в очередной раз На гусе и на машине находились два игрока атаки Что вроде бы являлось весьма и весьма качественными позициями Какой-то даже небольшой кроссфайр на просвет имелся И на прием соперника с зигзага Но, как вы сами видели, все, в общем-то, случилось Весьма и весьма прискорбно для команды из Турции 2-2 мы с вами продолжаем смотреть дальше. Первый раз смотрю стрим VIP и YouTube. Приятного вам просмотра. Я очень рад, что вы впервые сумели поприсутствовать на трансляции. Кекстра вырубает Шепа и на этом можно сказать, что энтрифраг сделан игроками атаки. В принципе, инициатива переходит в их руки. Вопрос, останется ли она у них. Ваншот, просто сумасшедший ваншот от Дураны Ми в голову потрошителя и только один единственный минус от Акайо сейчас вносится в копилочку команды Тим One. Отличный спрейдаун. Минус 2! Такая! Ну, суммарно это уже третий минус. Четвертый минус ему не дает сделать СВ Лан. Дуран Эми остается последний. Он прекрасно понимает, где находится его соперник. Пытается забрать его. И Акаев все-таки падает, но прилетает хаешка. Остается 10 хп. И здесь под флешку действия от СВ Лана, который, ну, не совсем таймингово, будем, э, справедливым выходит. И минус в результате достается игроку с никнеймом Верю, который, ну, уже банально просто в спину успел подойти к своему оппоненту. счет Три, два. Привет всем, пишет Исламбек. Исламбек, приветствую вас. Приятного вам также хочу пожелать просмотра. Ну и всем, конечно же, кто сейчас находится на прямой трансляции. Вам всем, ребятушки, приятного просмотра. И тем, кто будет смотреть в записи, собственно говоря, тоже. Кекстра какие-то сумасшедшие хэдшоты вывешивает в начале раунда. 10 секунд не прошло от старта. А уже погибает потрошитель, заняв позицию на миду, благодаря скауту от Кекстры, был сделан энтрифраг. Второй минус также за ним, но при этом по минусу игроки обороны успевают сделать. Шеп выходит на поджим пальмы, ну и тут он должен, конечно, умирать. Вместе с СВ -Ланом они сделали по минусу, но Шепа, естественно, забрали. Сайдерс последний, в его распоряжении есть 100% здоровья, 100% армора, есть бомба и скаут. В целом, по... ой, попадает еще и в ногу СВЛАНа, ты смотри, какой дерзкий ХАЕшка, которая СВЛАНа должна похоронить. Но нет, остается 2 ХП, и СВЛАН выживает. Ай, Акайо! Да ты че? Пытаться прострелить своего соперника, и прострелом через дверь попадает в тиммейта. Серьезно? Что за нахрен эта такая ситуация сейчас произошла? Сайдерс успевает пройти на точку и пытается поставить на ней бомбу. Ему удается это сделать. Его соперник тем временем открывается на мидл, где, кстати, сейчас со снайперской винтовкой пытается бдить эту позицию Сайдерс. Сайдерс какие же тайминги ловит. Отходит аккурат в тот самый момент, когда не нужно было отходить. Но сейчас, конечно, главенство позиции и Акаю, разумеется, в этой перестрелке остается без позиции, которую я только что сейчас озвучивал. И, блин, это Тим Килл, который стоил только что раунда команде Тим-1. Ну, как можно было вот так неосторожно прострелить, зная, что там двуххповый тиммейт находится. Вот этот мне, конечно, момент не совсем ясен. Ребята немножко не разобрались. А, тем не менее, я считаю, что все-таки должна была быть коммуникация. И игрок, находящийся на миду, был обязан сообщить, что у него осталось лоу хп, чтобы никаких прострелов не было. Акаё! Просто... Просто без шансов второй минус от игроков а России. Тоже без шансов. Минус от потрошителя. Шеп забирает Селу. Следом еще исправляется с Немезисом. И неожиданно Кекстра остается в соло. Без единого фрага турки проигрывают этот раунд. Я вообще не понимаю, почему сейчас ребята из Турции подошли настолько спустя рукава к э, данному раунду. Вроде и была экономика. Почему была? Потому что теперь ее не остается. И, учитывая, опять же, что экономика была весьма и весьма шаткая, наверное, стоило все-таки чуть больше внимания ей уделить, потому что в перспективе можно было остаться без денег, что как бы и произошло, да, как вы видели, ребята из России выбили экономику с оппонентов, но здесь молик, такой себе молик, тем не менее, хедшот выглядит гораздо более эффектным, нежели брошенные... Зажигательная смесь Шип забирает Сайдерса Тэшка в результате зачищена Последние игроки атаки находятся сейчас под банкой И под своим собственным респауном Игроки обороны принимают решение просто идти пушить в результате пушинга, в общем-то, команда Team One становится победителями в раунде. И экономический от Team One также проходит без фрагов. Это немножечко пугает. Откровенно скажу, это немножечко пугает. Ни в коем случае не пытаюсь выделить кого-то в этом матче и сказать, что кто-то играет лучше, чем их соперники. Объективно, просто пока что в сильной стороне Team One отдали важные раунды, которые, в общем-то, отдавать не следовало. Потому что поражение... В седьмом раунде этой встречи привело к двум экономическим. В восьмом и в девятом. То есть предыдущий раунд и этот раунд э, вынуждены игроки атаки проводить с пистиками. Ну, а пистики, вы сами понимаете, да, перспектив много-то, в общем-то, и не имеют. Однако Село делает хороший хэдшот, что вроде бы демонстрирует нам то, что перспективы все-таки какие-то появляются. Как минимум Селл разжился девайсом. Может, сумеет его реализовать и попадает в Верю. Однако там в это время Дуран Эми сжигается во вражеском огне. Ситуация 3 в 3. Попытка зайти на точку. И здесь Акаю. Какой сумасшедший. Какой сумасшедший флик сейчас совершает Акаю. Забирая соперника на рекламе. На машине. Точнее реклама. И это место является в Counter-Strike. 1.6 Свелан! Даблкилл в завершении раунда и 6-3. Уверенная игра пока что от оборонительной стороны обороняется в данный момент. Напоминаю вам, если вдруг вы не видите команда из Российской Федерации, атакуют игроки Турции. Ну и в целом напом напоминаю вам, дорогие друзья, что завтра трансляции никакой не будет. Завтра суббота, завтра у меня выходной. Но в воскресенье в 17.00... Стартует турнир от двух проектов Это Generside Tactics и Sirius И это турнир по Counter-Strike Global Offensive Который будет идти с 27 числа по 31 -го. включительно Мы с вами будем смотреть за всеми матчами Которые там будут проходить Три минуса от ребят из Турции И только один от ребят из России И как следствие вы можете заметить Двухкратный перевес появившийся у турецкой атаки потрошитель был близок сейчас, конечно, к тому, чтобы сделать минус. Это было бы очень красиво и зрелищно. Но, положа руку на сердце, зрелищности никакой-то, в общем-то, не получается. Потрошитель остается в соло после гибели от тиммейта. И что с чем, как говорится, да, Село забирает и его тоже. 6-4. Турки первый свой девайсный раунд после серии вот этих неудачных экономических. Вроде бы как сумели забрать. То есть это плюс экономика, не самая качественная при этом на данный момент экономика остается у игроков обороны, ну, во всяком случае, э, не у всех. Частично она не самая качественная. У «Верую» или как его там называть, в общем-то, тоже вот, да, с деньгами не все так хорошо. У Шепа тысяча, но у всех остальных вроде бы более-менее на следующий девайс на раунд хватит. Однако, энтри-фраг от Кекстры. Далее даблкил от Шепа и снова минус от Кекстры. По два минуса, ребята, разменяли друг на друга. Сайдерс забегает на точку Б, которая вообще абсолютно пуста. Забирает э, верю, который э, верил в то, что к нему в спину никто не зайдет. Но нет, зайдут. Зайдут еще как. В результате Сайдерс под конец раунда также оформляет даблкил. И приносит пятый матч-поинт своей команде. По результату, дорогие мои друзья, на табло 6-5 турки уверенно догоняют своих соперников, а учитывая опять-таки экономическую ситуацию у игроков из России, ну тут сложно, конечно, сказать, какое правильнее решение было бы сейчас принимать. Ребята приняли решение сделать форсбай. Это куплена Эмка, ФАМАС Скаут и Берет из Диглом. Ну вот, неожиданно скаут уже погибает, может быть, стоило бы на самом деле потрошителю понять, что в этом раунде он не самая качественная АВП и не самая качественная оптика. Я, конечно, прекрасно понимаю, что ему очень хочется реализовать скаут, но каждая попытка реализации не то скаута, не то АВП заканчивается э, победой э, турецкой команды, и поэтому, мне кажется, просто сегодня не день... Потры. Потр сегодня турков не перестреливает. Шеп замирает Немезиса. Ситуация 3 в 2. В перевесе находятся игроки из России. Село и Дуранами. Размениваются сейчас, кстати говоря, по фрагу. На ланге остается последний. Это Дуранами забирает первого и моментально перестреливает второго. Вот настолько жесткий турок остался в соло против двоих и принес победу. Долгожданную победу своей команде. После этого раунда, кстати, вынужденный форс, очередной вынужденный форс от Тим uh, One. Я не совсем, опять же, понимаю логики и необходимости проведения вот этого самого экономического коллапса, uh, который сейчас себе устраивает Тим One. Стоит ли проводить два форсбая? Вот, вот в следующем раунде однозначно будет экономический. Если этот не удастся выиграть. А шанс выиграть форсбай, он всегда чуть-чуть ниже. Не попадает Поттер, но в очередной раз я уже повторюсь, да, у Поттера сегодня с а, оптики не летит от слова вообще никак. И мне кажется, не стоит просто, в принципе, даже пользоваться а, сиим девайсом. Сайдерс забегает в спину соперников, Лан успевает забрать одного из своих, прошу прощения, Шеп успевает забрать одного из соперников, ну и в общем-то вместе с Ланом их позиция на меду оказывается фатальной для команды Team One. и последним остается Верю. Нужно забрать четверых. Конечно, сделать это будет очень сложно Молотов, вылетающий, ну и намекающий На то, что, собственно, на длине его и действительно ждут Даблкил от Верю И завершающий за Немезисом 7-6 На этот раз уже турки вырываются вперед И игроки обороны попросту остаются без экономики Но, как вы видите, ребята-то идейные Да, даже вот, невзирая на то, что денег нет Продолжают какие-то закупки Верю берет береты Шеп покупает м Все остальные воздержались от закупа Ну, Поттер купил револьвер Решение, конечно, тоже весьма и весьма спорное. Я бы, наверное, 50 миллионов раз подумал, прежде чем покупать револьвер. Вообще, прежде чем его ставить в свой бай... Э, так сказать, потенциально возможный. Но это потому, что я не очень хорошо стреляю с револьвера. А вот Потро реализует этот девайс, как вы видите, на аж целых три минуса через всю длину. Да, вопросов нет. Конечно, револьвер — штука очень точная и достаточно больно попадающая по соперникам. Еще и, кстати говоря, четвертый минус сейчас за СВЛаном В соло остается Кекстра. Ну, у Кекстра есть АВП. И в случае, если его соперники попытаются хоть как-то а, выйти на чек а, позиции, это приведет к тому, что Кекстра а, просто будет отстреливать одного за другим. Ну, вот сейчас Молотов, чтобы никто не зашел в спину. Но что это в перспективе может поменять для игрока турецкой команды? Раскидка. Ну, какая-то раскидка. Неужели будет все-таки выход на длину? И да, он все-таки будет с ножом наперевес. Серьезно? Серьезно? Ну, по-моему... Кекстра не верил э, в целом даже в то, что он и сам сможет выиграть. Вернее, сам как раз-таки в это он и не поверил. Ну, как итог 7-7. Первая половина завершится с минимальным перевесом за одним из коллективов в любом случае. Счет будет 8-7. Далее последует смена. Ну и все, как вы знаете, дальше пойдет по, э, по единому клише. Тим-1 отправится в атаку. И Тим-2 отправится в оборону. Но... Полноценный девайсный все-таки под конец первой половины удастся разыграть. Потрошитель наконец-то попал со своей снайперской винтовки. Сделал хотя бы один минус. Далее, к сожалению, его жизнь закончилась. В рамках оборонительной стороны теперь ему только нападать. Но а забирает... Ой, попал! СВ все-таки прожал своих соперников, невзирая на то, что дым предательски мешал. Однако бомбу турки все-таки устанавливают. Верю. Раскидывает позицию на точке А через зигзаг. Я не сильно понимаю, опять же, необходимость этой раскидки. При учете того, что остальные его тиммейты вообще ничего не делают. Поэтому понту от этих гранат, если никто никуда ничего не кидает. Вернее, не выходит. Ой-ой-ой! Вот это поворот, дорогие друзья! Три минуса ни одного контрящего фрага от турков. И в результате поражение... Поражение, елки-палки, в первой половине для турецкого коллектива. Не понимаю, как такое получилось Турки имели сейчас очень мощную позицию И выбить их с этой позиции, как мне казалось Нет никаких перспектив у команды из России Однако русские ребята показали, что перспективы Все-таки, может быть, как я их не видел Но они были Однозначно, они были И это не может не радовать э -э Ну, не может не радовать, я имею в виду Потому что с точки зрения Counter-Strike Произошла, конечно, красивая достаточно штуковина в результате которой команда, находящаяся в не самой хорошей пози позиционке, а, сумели победить. Потра и Шеп делают по минусу. Также один фраг достается Акалио. И здесь а, стоит задать вопрос а, турецкому коллективу. С какой целью вообще они сейчас пытались пушить своих соперников по всем фронтам? Вот эти аркады в банку, аркады на мидл. А, для чего? Я, конечно, понимаю, что есть в теории... Какая-то польза в агрессивности обороны, когда они не сидят по каким-то позициям и идут ä, нападать, идут в наступление, так сказать. Но уместно ли было все-таки рисковать при счете 8-7 давать инициативу сопернику? Может быть, может быть. Но, как вы видите, по факту оказалось, что не нужно было делать поспешных решений, которые все-таки были совершены командой из Турции. СВЛАН и Верю по минусу, но Шеп только что лишился своей головы. Цело пытается забрать еще одного соперника. И попадает, кстати, в него достаточно больно. По-моему, это был тот самый Верю. Но фраг достается потрошителю. Ой-ой-ой, не прочекали! Не прочекали яму игроки из России. А там сидел хитрый турок Немезис, у которого, к сожалению, нет девайса. Поэтому реализовать эту позицию нормальным образом уже не получится. Прилетает Молотов, Немезиса пытаются выдавить из ямы, но на самом-то деле выдавливать его куда? То есть, куда ему выдавливаться? Здесь однозначно гибель за девайсом сходить не дадут. Либо отсидеться в, бан... О, в банке, простите. Либо отсидеться в яме, либо все таки пытаться перестреливаться. Но при этом уже двуххповый Верю подтягивается в банку, и вот ему-то лучше как раз сейчас никуда не лезть. А Каю 11 хп, СВЛАН 23 хп тут, в общем-то, Нежелательно в перестрелку вступать вообще никому, но ошибается, чуть-чуть совсем, но все-таки ошибается игрок э команды из Турции, и на табло сияет 10-7, дорогие мои зрители. Команда из России забирает очередной раунд, э очередной антиэкономический раунд э соперника. Нет, экономики по-прежнему. Турки в этом плане играют а, максимально выдержано, Никаких форсбаев не предпринимают. Я считаю, что в этом контексте это правильное решение. Пос... Поскольку я сейчас вообще не понял позицию Сайдерса, но окей, допускаю, что она в какой-то момент, может быть, и была адекватной, но раз он погиб, то, наверное, явно можно подметить, что позиция все-таки... Была невыигрышной. Сэлло. Отличный хэдшот по потрошителю, но потеряна точка А. Хэдшот по потрошителю, стак на точке Б. Это все, чем сейчас занимались... Э Турецкие игроки Ну вот здесь есть у нас, конечно, сейчас в спине Игрок, верю Ошибка, не успевает Убить оппонента, получает оплеуху Причем достаточно смачную, ретейк 3 в 3, два игрока находятся сейчас На длине, забирают Акалио, Шеп вместе с СВ Ланом Остаются вдвоем, минус от СВ Лана Минус от Дурана Эми, Лан остается В соло Слабо, но все-таки перестреливает СВ Валана. и здесь благо, что нет времени у Дурана Ми. Однако я считаю, что Дурана Ми, если бы шел на перестрелку, вполне себе из Валана мог бы убивать, но победа в раунде все-таки остается за командой из России. 11-7 на табло, дорогие мои друзья, и коллектив из Российской Федерации держит расстояние в 4 матч-поинта от своих соперников из Турции. Перспективы у турков, конечно, есть, как мы видим, как мы помним, что первая половина со счетом 8-7 была выиграна именно турками. Что это... Э, прошу прощения, э, выиграна команда из России, но в обороне. То есть, что это означает? Ну, вот в очередной раз Потра делает ту же самую ошибку, которая, в общем-то, за ним закрепляется на протяжении, ну, просто всей игры. Я уже не могу на это смотреть адекватно. Потра... Простите меня, пожалуйста, товарищ, но это просто, ну ни в какие ворота, ну не летит сегодня СВП. Зачем постоянно его брать и надеяться, что с него полетит? Но лучше брать револьвер. Вот с револьвера сегодня пульки залетают у вас однозначно хорошо. Верю. Минус Сайдерс и это ответный минус за потру, но при этом еще и потеря из сейчас происходит. Мидл потеря, но не безвозвратно. Шеп забирает первого, пытается забрать второго, но Дурануми все-таки выживает. И делает даблкил. Вот такая вот ошибочка от Шепа, которая приводит к гибели практически всех игроков из России. А Калью остается последним, и как вот сейчас, да, хотелось бы выстрелить. Хотелось бы увидеть выстрел, но дымы, дымы, да и, в общем-то, двери, естественно, мешали э, понять, где находится оппонент. 11-8. Вот и было. Расстояние в 4 матч-поинта, а вот его больше, собственно говоря, нету. Ну, конечно, мне кажется, что глупый раунд сейчас проиграли ребята из России. Можно было его обыгрывать куда более интересно, но справедливости, опять же, ради хочется заметить, что турки первый девайсный раунд реализовали, что было и в первой половине за ребятами из России. То же самое, отличная флешка от Шепа, которая вообще как бы... Полкоманды могла сейчас ослепить Тем не менее, с стекнайнами наперевес Удается зайти, отличная хаешка От верю, чуть шепа не убил только что Да и лан, в общем-то, там С 18, 18 хелспоинтами Мог тоже отправиться на тот свет Ну, не самое, типа, не самое-самое-самое Грамотное, конечно, решение Раскидывать такие хаешки Когда у вас экономический Ну, я бы даже, ладно, сказал, больше все-таки форс Шеп пытается настреливать в дымы. Кстати, попадает. Кстати, попадает. И, кстати, делает минус под уранами. Но, однако, никого из турецкой команды не остается в живых. Кроме Сайдерса. И кроме потрошителя у русской команды. Но позиция, конечно, оказалась более... Более хороший, более качественный и более жизнеспособный у Потры, потому что он прятался в дымах, в то время как его соперник из этих дымов решил выбежать, потому что на него, естественно, давило время. А, Саня и чат, привет, лайк завез хорошего стрима, пишет Виктор. Витя, спасибо большое за лак лайкосик. Удачи вам в ваших делах, насколько я помню из ваших сообщений вчера, по точнее позавчера, потому что вчера кого-то не было на стриме. А, вы сегодня матч наблюдать не будете а потрошитель. Все-таки попал. Все-таки попал, но, опять же, чудом, наверное, спасся. Потому что в него-то попадание тоже было. Но благо, что оно было через уголок ящика. И осталось 84 хп у снайпера. Тем не менее, размены от игроков из Турции поступили. Поступили до ситуации 2 в 2. И отличная хаешка сейчас прилетает по целу, у которого остается 23 хп. хаешка. Прям в ноги, между прочим, залетела. Игроки атаки, в свою очередь, устремились на точку Б. Здесь Сайдерс пытается остановить... Выход, убирает потрошителя. Ну, опять же, потрошителю ну, не везет сегодня категорически. Попытка поставить бомбу. Успешная, надо признать, попытка. И мы, конечно, не смотрим никуда. Не смотрим просто никуда. Интересно, кстати... Э, э, ну, очень интересно вот попытался сейчас открыться, да, игрок атаки. То есть, я объясню наглядно. Если игрок атаки стоит вот в этой позиции, когда он будет выходить, откуда его впервые убьют? Отсюда или оттуда Безусловно, да Если он будет смотреть так, конечно, его никто не убьет Но достаточно сделать шаг И уже, свод, собственно, ты открыт на всю точку Поэтому Ну, интересно открылся Здесь, конечно, стоило бы сначала осмотреться И уже потом делать широкий стрейф в глубину сайда После этого можно было бы уже чекать окно Ну, 12-9, короче говоря Хватит обсуждать предыдущий момент Кекстра и Немезис По киллу по кило ответов кстати нет. Потро в очередной раз отправляется к про купив снайперскую винтовку. Совпадение, не думаю. Да побегу киберпанка проблюсь. Вчерашний стрим только что закончил смотреть, наконец-то зачистил все. Да ведь все-таки знать, ну как все зачистил? Я отметил все точки на карте, но зачистить-то не зачистил. Там, блин, больше половины еще чистить, потому что я просто уровнем не все тяну. Шеп! Остается в соло, три соперника впереди, и тут, конечно, перспективок не так уж и много для победы. Плюс снайпер, которого Шеп не убивает, и, ну, тут все, собственно. Здесь уже мне говорить, скорее всего, наверное, не о чем. Потому что по Шепу есть стопроцентная четкая информация, прекрасно понятно, где он находится. Бомба выбита под банкой. Что сейчас можно сделать? Да ничего сейчас нельзя сделать, можно забрать соперника на меду, и это максимум. Все остальные в идеале просто даже не отдадутся. И да, снайпер еще и прострелом даже забирает. 12-10. Очень, опять же, спорный раунд, очень спорные действия от коллектива из России. Делают ребята, может быть, в какой-то степени и понятные для них мувы. Но эти мувы в целом не приводят ни к чему хорошему. Да, то есть какие-то решения, опять же, спорные. Вот Потра тратит деньги на скаут. Попадает в голову, вот, ну, справедливость ради, окей, один девайс выбил, но уместно ли радоваться тому, что был выбит всего навсего один девайс? Ведь там их еще четыре. Вроде без минуса потра не погиб, свою задачу на раунд он выполнил. Большое спасибо ребята из России, должны сейчас, конечно же, сказать своим турецким визави за то, что они отпустили точку Б. Да, они просто взяли, отпустили точку Б. Кекстра не сумел остановить выход. И, верю, еще и забирает Кекстру. Вот такие повороты судьбы, дамы и господа. Минус стэкнайнов, минус со скаутов. Черт пойми, что вообще сейчас происходит. Немезис открывается из тэшки. В него не попадают со скаута. Ему повезло, если можно так сейчас сказать. Скаут погибает. но а подобравший девайс, естественно, приносит победный минус команде. 13.10 Привет всем, Светлана Андреевна, горячо любимая моя супруга, приветствую вас Что купит потрошитель? Потрошителю дропнули АВП Смотрим за потрошителем Мне хочется просто уже немножечко даже как бы потроллить что ли Потру Потому что, ну, ну камон Ну вот сейчас толпа бежит Сколько минусов в этой толпе Потру сумеет сделать? Один, второй Даст гуд. Даст но почему да Собственно, надо все-таки понимать. Ну, ошибка, конечно, грубейшая от Немезиса. При этом, при всем, это был экономический, и это была аркад на мидл, да? Ну, то есть, можно сказать, что, ну, важного-то особо ничего в этой конкретно перестрелке не было. Потро не реализовал много раз э, свою снайперскую винтовку в тех раундах, которые нужно было реализовывать. Здесь же, когда у соперника в Реализация поступила, да. Два минуса с АВП, один с пистолета. Оставшихся добили тиммейты. Ну вот сейчас Шеп отправляется в Тэшку. При счете, кстати говоря, 14-10. Форс-бай от игроков обороны. И максимально, на самом деле, тяжелая ситуация. Потому что сейчас может произойти отдача 15-го раунда. К чему мы планомерно приближаемся. Шеп забирает еще одного соперника. И последним остается Село. Против него аж целых 4 игрока из России. И, ну, я не знаю, есть ли какие-то возможности какие-то... Удачные точки, с которых можно было э, бы самореализоваться. Потра, естественно, пользуется дальней дистанцией и реализует АВП. 15-10, дорогие друзья. И это хотелось бы сказать матчпоинт, но матчпоинт в матчмейкинге невозможен. Тим-1, то есть, короче говоря, команда из России сейчас обезопасила себя от поражения в данном матче. То есть, теперь... Либо ничья, либо они победили. Туркам необходимо брать 5 раундов к ряду. И Потра, вот, пожалуйста, в очередной раз разменялись попаданиями. Но Потра, правда, оказал... Оказался. Uh, <laughs> Ладно, неважно, кем там оказался Поттер. Короче, опять он один минус только сделал, и все. Uh, минус от Лана, и отверю, по результату остаются два игрока, у которых девайсов -то в общем-то, и нет. Единственный, кто с мп находился, это был Немезис, но его забрали. Селло последний. И вот у Села как раз девайса нет, только лишь Дигл. И тут открытие под трех оппонентов. Хуже ситуации придумать было нельзя, дорогие друзья. В общем, конечно, действительно сейчас произошло нечто ужасное. На этом раунд заканчивается и матч на этом также заканчивается, дорогие друзья. Побеждает команда из России, команда из Турции, набирает 10 матч-поинтов и, увы, проигрывает встречу своим соперникам.